Всем привет, с вами Гриф и это видео будет о варбаксах. А конкретно я покажу те самые фишки, те самые способы, которые позволят вам заработать много варбаксов, накопить, а также просто получить варбаксы на халяву. Весь вчерашний день я потратил на то, чтобы найти самые-самые лучшие способы и сегодня я их вам покажу. Что наверное самое интересное, я играл без единой випки и на своей шкуре ощутил, через что проходят люди, не донатящие в игру ни копейки. А вы знаете, сколько варбаксов получит игрок, собравший все 9 побед в быстрой игре, при этом не используя ни одного vip ускорителя Начиная с командного боя и заканчивая доминацией и уничтожением, мне удалось заработать всего лишь 7200 варбаксов, это если не считать починку. Согласитесь, наша цель заработать как можно больше за минимальное время, поэтому на всех режимах играть не нужно. Мы будем брать только самые прибыльные, и из наших 9 режимов это мясорубка, блиц, подрыв и захват. Если все же забрать эти четыре победы на счастливых часах, даже без випки вы заработаете около четырех с половиной тысяч варбаксов, и у вас еще даже время останется, чтобы запуститься куда-нибудь еще. Что касается спецопераций, как по мне лучший вариант для кача на данный момент это вулкан профи А без ложку я не беру, потому что нужно знать определенные баги, плюс иметь слаженную команду, чтобы проходить его быстро за 16-20 минут со сливом Если вы этого не имеете, а я уверен, что у большинства игроков этого нет, остается вулкан профи проходить, которую сейчас могут даже рамбы Плюс в конце вас может ждать очень желанный бонус в виде шлема магма навсегда еще один отличный способ заработка варбаксов это рейтинговые матчи, особенно в самом начале можно заработать кругленькую сумму за повышение каждого уровня, но если вы стремитесь к первой лиге, в конце вас ждет бонус в 7500 варбаксов плюс 750 корон, но это просто как мотивация двигаться дальше, к примеру если другие способы вам не интересны. Итак, если на счастливых часах вы успеете собрать те самые 4 победы в быстрой игре, плюс пройти Вулкан Профи, с учетом починки можно заработать 8000 варбаксов без вип-ускорителей. Разумеется, с випками цифры будут куда больше. Умножаем это на 20 и получаем 160 тысяч варбаксов просто за игру каждый день на счастливых часах по одному часу. Ну а теперь парочку советов по экономии варбаксов, ведь без этого вы не скопите нужную вам сумму. Во-первых, попробуйте на какое-то время забыть про боевые шмотки, вместо этого используя примерно вот такой комплект снаряжения. Если есть оружие на время, а играя в вулкан профи, оно у вас будет, используйте его. Также рекомендую брать пистолет Steyr M9.1, который не раз выручал меня даже в самых стрессовых ситуациях. Плюс отличная точность от бедра и ваншот в голову, что немаловажно. Жми подписаться, потому что только так ты не пропустишь новые видео. Ну а заслуживает ли это видео лайк, решай прямо сейчас.